Дефектоскоп томографик 5М имеет следующие органы управления и функции. На главном меню есть вкладка «Язык». С помощью этой вкладки мы можем поменять язык русский или английский. Есть регулировка яркости. Мы можем поставить в процентах любую яркость, которую нам нужна. Это хорошо при ярком солнечном освещении, при, открытом, при работе на открытом воздухе. Пользователи. Здесь можно поменять пользователей в программах. Вот программы общего назначения здесь есть. Есть состояние батареи. Мы можем проверить, в каком состоянии наша батарея. Заряжена или не заряжена. Сколько процентов зарядки осталось. Здесь программы. Дефитоскоп общего назначения, параметры преобразователя. Можно протестировать прибор. Есть программа контроля колесных пар вагонов. И вот программа ПРНК. Это норма контроля вагонов, не, разрушающий, не разрушающий контроль колесных пар вагонов. Здесь есть свободные места. Можно еще добавлять программы. Их примерно 7-7. Можно и тензометр добавить, это затяжка резьбовых соединений. Можно другие вихретоковые программы, резонансные программы для дефектоскопа. Дефектоскоп многофункциональный, поэтому у него возможностей достаточно много. Вот эта кнопочка служит для подтверждения выбора. Значит, здесь есть настройки. В настройках мы можем... В настройках мы можем поменять дату и время текущую, установить год, Значит, справка. В справке мы можем получить справку об этом дефектоскопе и когда он произведен, идентификационный номер, номер программного обеспечения. Ну, в данном случае мы сейчас будем работать с программой витаскоп общего назначения, так как эта программа является как бы, общей для всех. Выбираем витоскоп общего назначения и два раза энкодером загружаем эту программу. В нижней строке, в нижней строке есть вкладки. Когда мы выбираем какую-то вкладку, у нас с левой стороны... Будет меню этой вкладки и ее функциональные возможности. В данном случае развертка. Есть усиление. Если мы активируем эту кнопочку усиления, то мы можем добавлять или убавлять усиление. Если при нажатии на энкодер, мы можем перемещаться на другой числовой разряд. Для того, чтобы быстрее все это делать. Вот. Значит... Каждое действие подтверждается. Подтверждается нажатием вот этой кнопки. Задержка. Это задержка э, развертки. Мы можем ее э, какую-то зону, отдельную зону выбирать для контроля и с помощью задержки в эту зону перемещаться. Вот. Есть шкала. Вот, э, она в микросекундах. Можем переключиться в миллиметрах. Вот. И э, Можем эту шкалу отрегулировать. Здесь, здесь стоит шкала 24 мм. Чтобы нам изменить ее, вот, ну, мы можем длительность этой шкалы. Нажать на длительность и увеличивать значение. Вот, ну, для того, чтобы э, иметь возможность контролировать какую-то определенную зону. Объект контроля имеет разные э, размеры, разную глубину контроля. Поэтому мы здесь устанавливаем необходимую нам э, глубину. Есть функция накопления. Если мы нажмем на функцию накопления, то мы сможем накапливать какие-то там параметры и определять максимальную амплитуду. Вот она в данном случае выключена. Заморозка. Это можем заморозить кадр и с помощью этой заморозки рассматривать какие-то характеристики дефекта. Строп. Переходим во вкладку строп. В стробе мы можем выбрать строб А или строб Б, для того, чтобы нам -то, ну, проводить контроль и проводить необходимые замеры. Амплитуда сигнала. Если мы выберем строб А, вот, выбираем амплитуду этого строба, мы можем его поднять по отношению к уровню экрана на определенную высоту. Это измеряется в процентах. Ширина строба. Мы можем его увеличить, уменьшить. Начало строба мы можем переместить в ту зону, где мы ждем предполагаемый сигнал от дефекта. Если режим выше, ниже, это превышение будет срабатывать у нас амплитуда сигнала. Если превысить строп, будут измеряться характеристики. Амплитуда сигнала, время в микросекундах координаты дефекта. и контрольный уровень. Это мы можем устанавливать какой-то уровень в децибелах, относительно которого мы будем проводить контроль. То есть допустимое значение дефекта или недопустимое. Здесь есть вкладка ASD. Это автоматическая сигнализация, сигнализатор дефекта. Здесь мы выбираем по какому стробу будет у нас срабатывать функция ASD. По стробу А или стробу Б или по, по обеим стробам. Звук мы можем его включить, выключить. Индикация включить, выключить будет подмигивать вот эта лампочка при появлении дефекта. Значит, параметры. Можем посмотреть параметры. В этой вкладке в параметрах мы можем выбрать по какому стробу будет срабатывать наша ASD. Строп А или строп Б или активный строп и А и Б строп А и Б вместе амплитуда сигнала мы можем ее значит характеристику этой амплитуды выводить на экран превышение над стробом в децибелах в процентах в общем много всякого всяких возможностей глубина расположения то есть глубина контроля мы можем по шкале Y в стробе А по шкале Y в стробе B. То есть те параметры, галочки в квадратик, которые мы поставим, те и будут вводиться на экран. Дальность – это вот стрела преобразователя От передней грани, от передней грани в миллиметрах будет по оси x проводиться измерение, от точки выхода луча. В общем, возможностей у этой программы достаточно. Еще раз повторю, что после каждого, например, выбора каких-то параметров, мы его подтверждаем вот этой кнопочкой. Следующая вкладка у нас ВРЧ. Это временная регулировка чувствительности. То есть здесь есть э, ВРЧ, в данном случае сейчас выключено, можем его включить. Выбрать ступенчатую, можем выбрать линейную ВРЧ. Здесь есть э, выбор точек ВРЧ. По умолчанию здесь две точки выставлены. Точка 1 – это переднее начало кривой ВРЧ, и точка 2 э, – конечная точка. Вот. Если мы хотим добавить точку ВРЧ, то вот надо нажать вот на эту функцию «Добавить точку». Вот мы добавили точку 3, точку 4, точку 5. Должно добавить здесь 14, 15 точек ВРЧ можно добавлять. В данном случае с этими точками мы можем работать. Ну, выбираем, например, точку, вот мы выбрали 7 точек, вот точку 6, ее расположение, положение в микросекундах на шкале, мы можем ее отвести в какую-то зону, выбираем точку 5, отвести эту точку тоже в какую-то зону. И если мы будем параметры усиления по, по данной точке, то мы сможем ее уменьшить или увеличить, в данный временной отрезок Можем удалить точку Если она нам не нужна То есть настройка кривой ВРЧ Позволяет нам по времени Повышать, повышать или уменьшать Чувствительность по времени В данной ближней или дальней зоне ну, В зоне контроля Следующая вкладка у нас Обработка Здесь есть детектор в данном случае мы видим радиосигнал. Сигнал на середине экрана. Мы можем его выключить, и получится у нас видеосигнал. Сигнал будет в нижней части экрана. Значит, Усредненное значение. То есть можем усреднять значение усиления, делать отсечку. По глубине контроля. По... Режим может быть раздельный выбрать, можем совмещенный. В данном случае мы выбрали совмещенный режим контроля. Вот. И когда у нас преобразователь работает вот в таком вот режиме. То есть один совмещенный режим, когда преобразователь излучает и принимает. В основном это для эхо-метода. Следующая функция. Функция P. В данном случае мы можем устанавливать частоту преобразователя, можем ступенчато, можем плавно регулировать. Здесь есть даже электромагнитно-акустические преобразователи, их, э, можем подключать их для низкочастотной работы. Вот Стрела преобразователя, можем задать стрелу преобразователя, это расстояние от передней стенки преобразователя до точки выхода луча устанавливать угол ввода для точности измерения. Вот. можем выставить задержку времени пробега э, время распространения ультразвука в призме преобразователя. Все параметры потом сохраняются. есть э, генератор. в данном случае у нас генератор, зон импульсов выключен. Он имеет три режима. Вот режим u 0 это 50 вольт. Режим У1, это 125 вольт. Режим 75 вольт. Режим У2, это 125 вольт. И режим У3, это 175 вольт. Вот мы включили генератор в режим u 3 и уже видим, вот у нас какие-то появляются сигналы на экране развертки. Функции все необходимо сохранять. Есть объект контроля, то есть здесь мы выставляем параметры объекта контроля. То есть его скорость распространения ультразвука. Ну, для поперечной волны это 3260 метров в секунду. установили толщину объекта контроля можем установить затухание ультразвука значит режим калибровки вот у нас здесь стоит Скорость в материале плюс скорость задержки. Вот мы можем СО, выбрать стандартный образец SO3 и по нему будем проводить калибровку датчика. И здесь есть справочная таблица. В справочной таблице мы видим материал, объект контроля, бронза, железо, латунь, медь, сталь и прочие. Здесь справочной таблице скорости продольной волны, скорости поперечной волны и скорости поверхностной волны. Очень удобно, если удобная таблица это помощь при, при контроле. И есть у нас еще экран, форма экрана. Мы можем менять сетку. Можем, для удобства отображения. Мы можем менять ее параметры, вот такие, такие, вот и такие. Значит, можем B-скан, TOFD, S-скан и э, A-скан применять. Параметры. Можем показать, здесь э, задать для себя параметры э, поверх всего, заполнение сигнала, ход луча, отсечка, кривая ВРЧ, текущая настройка. То есть, все, что мы хотим видеть на экране, у нас здесь можно поставить галочки в тех квадратах, которые здесь справа расположены, и мы это будем видеть на экране. Есть возможность подключать э, ультразвуковые сканеры. Э, для контроля колес вагонов у нас э, к нему подключаются сканеры УСО, ОСК Для контроля сварных стыков рельсов Есть слайдер 2, слайдер 3 В общем, здесь подключаются и Энкодеры И тогда в развертке B у нас будет проводиться Запись Настройки Все настройки, которые мы будем создавать Мы можем здесь их запоминать Потом, при, при работе Это очень удобно э, Выбрать какую-то настройку и пустить ее в работу. Вот выбираем настройка номер один и впустили ее в работу. Здесь сортировка по имени и еще есть здесь результаты контроля. Здесь можно создавать файлы контроля, сохранять их номера по порядку, по имени. Можно снимки экрана, здесь подключается программа Видеоскоп и можно снимать с экрана. Можно результаты контроля. Вот так вот такая функция у нашего дефектоскопа.